Всем здоров, народ! Это продолжение карьеры за игрока. Боже, как давно не было этой карьеры, как давно я хотел выпустить третью серию, но все никак не доходили руки с этими экспериментами, с бездонатом, с наградами за ВЛ, за всей этой фигней. Я вообще забыл уже, что происходило, наверное... Да, я не заходил, пос... я не заходил в карьеру с того момента, как был выпущен последний ролик по ней. Это, получается недели две уже прошло. Вообще забыл уже в принципе, что произошло. Здесь давайте посмотрим результаты. Ой, да, какие результаты? Так, мы играем за Гамбург, мы на 11 месте идем, Буднес-лига 2, движемся потихоньку мы к чемпионству, напоминаю, мы играем на легендарном уровне сложности. Так, по календарю мы видим, у нас сейчас сентябрь, последний матч мы проиграли, в прошлом месяце у нас, конечно, ой, сколько поражений было. Так, ну, в принципе, в курс дела мы въехали, в принципе, все вспомнили, поражений в прошлом выпуске было довольно много. Так, какой у нас оверл у игрока? Так, видим мы то, что у нас получается довольно неплохие статы. Вроде бы 73-й. Да, 73-й рейтинг у нас. Довольно неплохо. Хочу в этой серии отыграть матчи побольше. Не как обычно, по три, И также хочу еще проэкспериментировать с новыми вот этими функциями. Здесь есть, когда... Ты не рассчитываешь матч, а просто отыгрываешь моменты. Стартовый состав у нас полная шкала. Получится, с кем у нас следующий матч? А следующий матч у нас неизвестно с кем. Мы в гостях против даже таких команд. Я не знаю, кто это. Магдебург. Либо... Так, у нас доступны стали 3 очка навыков за достижение 11 уровня. Вот, кстати, скажите мне по поводу навыков. Использовать их просто... Ну, накапливаются они, и использовать их в конце серии или в конце сезона их использовать. То есть, сколько накопилось, столько мы, получается, и будем тратить. Такой, так сказать, апгрейд, в принципе, как и в реальной жизни. То есть, игрок показал себя хорошо, и там на следующую фивку он получает апгрейд. Я думаю, это тоже довольно неплохо. Так, у нас, получается, прочитать книгу о любимом футболисте надо. Но ну, давайте прочитаем ее. Событие завершено. Очки мэстра мы получаем и очки стержня. Так, ну давайте затестим, наверное, моменты. Напоминаю, да, то, что нашего футболиста зовут Феликс Нойман, он немец, играет во второй Бундеслиге, надеется когда-то сыграть за Баварию, а там может где-нибудь за Мадридский Реал. Ну и хотелось бы так во время паузы выразить огромную благодарность моему подписчику, зрителям моего канала. Этот человек сделал первый донат в истории моего канала. В принципе, первый мой донат задонатил на 50 рублей такими темпами, так, с миру по нитке насобираем на улучшение контента, там на монитор второй, может на карту видеозахвата, контент будет вообще шикарный, в общем, не мы сейчас, не об этом. Огромное спасибо тебе, дружище, братан, по поводу стримов ты там писал, здесь где-то, кстати, сейчас вылезет скриншот с комментарием твоим, точнее, с твоим сообщением, Э, спрашивал ты по поводу стримов, не знаю пока я когда будут стримы, потому что это довольно тяжело сделать на плойке, ну, точнее как тяжело, это сделать легко, просто ситуация в том, то, что микрофон как бы будет записываться через плойку, а как мы знаем все плойка звук передает очень хреново. Так, выкати здесь на меня, мы сюда по-сецки, ага, спасибо, заруинили. Плойка передает звук очень хреновый, стрим может быть просто довольно некачественным, хотелось бы как-нибудь контент делать качественный, так что возможно, конечно, в скором времени стримы какие-то у нас и появятся, если вы, конечно, согласитесь смотреть меня в отвратительном звуке и в отвратительном качестве. Так, 1.0 мы уже проигрываем тем временем. Ну вот, что это за атака? Вот, кстати, много я Руху смотрю, и много у него видел моментов с такими вот отвратительными атаками. Что-то у нас завис наш партнер. Нойман убирает. посетский. Выкатываю, ладно, с ударом. Хорошо, угловой хотя бы какой-то. А нет, все, конец матча. 3-0 мы проиграли, охренеть. А как так? Как бы было 1-0, одна атака и сразу 3-0. Интересные, кстати, вот эти моменты. Пару моментов мы, конечно, заруинили, пока я тут пытался что-то рассказать. 5,9 оценку у Ноймана. Ой, как отвратительно сыграли. Но просто тем самым мы будем быстрее проходиться по сезону. И это довольно будет неплохо для нас. Не будем долго засиживаться в нашей карьере продвижения это нужны какие-то, то что у нас две серии, а мы даже на месяц не продвинулись Но тем самым спустились мы на 15 место Сейчас у нас будет матч против 18 места Надо нам как-то вылетать из этой, выходить точнее из этой зоны Слабая игра в матче, что мы можем сказать? Получается поблагодарить всех, наверное, за поддержку ну давайте немного одиночку включим слегка так Ответим им так то, что а вы гляньте, как я в прошлых матчах играл, а, вплоть, а как мы помним, в прошлых матчах мы играли тоже довольно не очень. Сейчас быстро отыгрываем тренировку и идем в следующий матч. Так, получается возможность навесить, у нас есть на второй минуте. Не знаю, кто это у нас с мячом здесь. Если ты вот сюда отдашь, и мы сюда под ударчик, ой, хорошо, голевой пас есть, 1-0, поехали, вторая минута. Довольно неплохо Феликс Нойман здесь отдал. Я думал бить, не бить, но решил все-таки пас отдать. Вот, кстати, у нас еще одна контратака. Ну, точнее, просто, как пишут, атака. Здесь у нас Феликс Нойман вроде бы открытый на фланге есть. Если ты сюда навесишь, мы вот здесь придержим мяч. Пас отдать не получилось, очень обидно. Поехали, запускай. Ой, хорошо, Нойман. Нойман видит, хорошо. Еще один на Ноймана, но вот здесь вот уже, конечно, далеко мяч пустил. 2-1 мы уже проигрываем, капец, как так? Только что было 1-0, тут резко 2-1, надо счет, короче, сравнивать. Ой, Нойман, и с ударом! У -у -у -у, вратарь хорошо, 4-1, 85 минута, чего? Чего, блин? А как так резко? Почему наша команда так жестко проваливается? Еще и с навесиком сейчас, да? Ну ладно, без пятого гола. Получается, а нет, еще одна атака у нас есть, я думал уже концовка матча будет, но получается у нас еще навес есть Шанс будет, думаю следующий матч нужно отыгрывать полностью, раз такой пиздец проходит М -м -м, блять, ничего не вышло, да, либо если бы угловой, то было бы круто, а так мы проигрываем 1-4 7-0 оценка, а нет, еще одна атака, татышо только это уже в наши ворота, и у нас табло еще залагало тут какой-то 1-2, 1-4. Ой, обидно, обидно. Ну, зато два матча прошли за пару минут. Хм, довольно круто. Но с такими результатами мы далеко не уедем, и как бы один голевой паз за два матча. Надо, короче, вылазить с этой дыры. Забивать, отдавать, так что следующий матч отыгрываем полностью. А следующий матч у нас против Нюрнберг или кто это? По идее Нюрнберг, да? Но ну, если я знаток немецкого футбола, то это Нюрнберг, да, это седьмое место, между прочим, это очень серьезно, снова тренировка. Так, ну что, день матча, девятый тур, Нюрнберг у себя дома встречает наш Гамбург, болельщики ликуют, вот Феликс Нойман выходит на футбольное поле, давайте выберем сразу задание на матч, давайте два удара по воротам, в итоге нанесем три, пасик есть, забросик на фланг. Нойман здесь ближе к центру идет. Подавай. Ой, отлично! У -у -у! Отличный гол, классный удар головой, пишет нам как бы наш главный тренер. Ну и фирменное празднование Феликса Ноймана. Вот этот хвостик, его еще нравится мне его внешний вид, вот этот облик. Ну и здесь хорошо открылся. Давайте еще раз посмотрим. Зону нашел свободную, головой пробил. В дальний угол вообще шикарно. Это получается четвертый гол в 9 матчах, неплохо. Так, тут опасная атака у Нюрнберга вырисовывается без ударов. Без ударов и сразу же 1-1. Вот вся суть нашей команды. Забивать умеем, пропускать умеем еще лучше. С подачи ничего не вышло. Здесь футболист с нечитаемой фамилией. Отлично наш мяч. Ой, хорошо. Вот здесь вот просто... Ладно, вижу. Раз нам не дали убежать, мы попробуем сделать что-то свое здесь с подачкой. С подачкой. С подачкой. Феликсу. Дубль головой. А это что? Это новый Криштиану Роналду, который забивает головой? Я, конечно, прожимал L2, я надеялся, что он как-нибудь ножничками там ударит или через себя, но, в принципе, неплохо то, что он ударил головой, выводит нашу команду вперед, 2-1, снова с навеса. Это что, наша новая тактика? И, вау, как красиво он выпрыгнул, такой какой-то рыбкой. На третьей на 18 минуте забил Нойман, вообще круто. Возможно, буду не сильно эмоционально, я просто записываю видео в час ночи. Как бы все спят. Наш мяч, Феликс. Феликс, а если здесь? А если здесь? А если здесь по центру? У-у, вратарь, отлично сыграл. Прочитано, прочитано. Ну, может, надо было чуть раньше отдавать туда в зону 11 метров, но как-то думал, я пройдет. Фифя обычно такая херня проходит. А если, ну, ему отсюда вот таким ударом нет. Ладно, еще один удар, вратарь снова, вот как-то неуверенно он играет, такой катящийся удар по низу, но вообще даже в руки мяча не словил. Возможно, как-то надо действовать на этом, то что неуверенный он в себе, надо, надо показать, что Нойман как бы уверенности набрался за первые свои туры. Да, я что-то говорил про неуверенного нашего, я что-то говорил про неуверенного вратаря соперника, вы посмотрите сейчас на нашего как бы в ближку пропускать. 2-2. Так, мяч у Ноймана. А Нойман здесь видит. Пробей же ты, пробей же ты хорошо. 3-2, 56 минута. Бенес забивает. Лиу Бинбин -бин подает мяч с углового. Ну давай, сразу же вбрасывай. Видим мы здесь вот такую вот передачку. Ага, спасибо. Обосрались мы. у опасный удар. Да, зря я просил передачу на 82-й минуте. Полностью моя ошибка. И Бин-Бин забивает нам. 3-3, Нойман Дубль, получается, оформляет. Ну, довольно неплохо. Результат мы показали. Огрызнулись, так сказать. Ну и погнали сразу к матчу против клуба, который занимает третье место на данную секунду, минуту. Легенда, 5 минут, дождь. Наш состав выглядит э, все... Тем же самым образом вратаря бы нам от где-то 70-75 рейтинга и было бы вообще шикарно, потому что что-то наш вратарь пускает все подряд. Ой, как хорошо они начали, быстрые передачи, контролирует мяч хорошо. Давайте мы его как-нибудь встретим, может быть. Ой, пас хороший прошел. Ой, пас хороший прошел, и это удар по воротам 1-0. Третья минута матча. Дудзяк забивает нам. Но прессингуем же, прессингуем. Давайте, давайте, прессингуем. Запрессинговали, хорошо. И пасик, и ударчик, и Феликс Нойман, отлично, 1-1. Получается, девятая минута матча, Феликс, отлично. Празднование фирменное. Надо будет, кстати, задуматься о новом праздновании. Везде рядом, но нигде он не сыграл в итоге. Ой, закидывай Нойман. И ему вот такую, ой, хорошо прошил. Я вообще бил в дальний угол, но почему-то удар пошел в ближний. Вот такое празднование. Вот давайте вот такое братское празднование. Пообнимаемся все вместе, порадуемся. И все шикарно пройдет. Ну, мы с углового пропускаем. Решил я что-то помолчать, завтыкал. 2-2, кто это забивает У нас? А АЧ. Или кто? Да, Чена на 44-й минуте, но это, в принципе, стандартная минута для фифы. 44-я, 45-я. Так, ладно. Сейчас главное не привести. И опять старайтесь вернуться на позицию. Хорошо, хорошо. В защите помогать не буду тоже. Там от меня, в принципе, толку все равно нету. Закидывай. Ой, хорошо, Нойман. Нойман, хорошо. Нойман, пробить. Отличный хэттрик. Это хэт трик или дубль? Это хэт трик хороший гол, но почему-то нам не пишут за то, что это хит-трик. Обычно пишут там хэт трик ура, вау. Но в принципе неплохо, выводим, возможно, к победе наш клуб. Хорошо здесь открылись мы, это как бы восьмой гол в десяти матчах. Осталось буквально 30 секунд, тут даже вратарь уже пришел на помощь. Без пропущенных, без пропущенных, просто выбить. Ну выбивай, ну вашу мать за ногу, ну вот какой на последних минутах пропускаем опять, от кого? От Кехра, Кехра, кто ты такой? Я тоже не знаю, кто ты такой. Ну что могу сказать по матчу, матч вышел довольно интересный, надеялся я на победу, но как обычно нас опрокинули, все задачи мы выполнили, но пока это вообще не получается, с кем у нас следующая игра? Ой, знаком. Ой, ой, ой, ой, ой, у нас кубок против Баварии. Что ж нам пиздец. Против Дюсельдорва мы сыграем моментами. А вот против Баварии мы сыграем полный матч. Так, на 16 минуты, счет 0-0. Идет атака на наши ворота. Петерсон. Сейчас будет по-любому какая-то подачка или что-то такое. Ой, опасно. Ой, опасно. Ой, опасно. Ой, опасно, офсайд был, офсайт был, да, вид зенья. А нет, 1-0 все равно. Так, гамбургер проводит атаку, контратаку. Так, 40 минута. У нас Дюссельдорф пробивает штрафной. Пошла шальная. Ну, отыграй. Ну, вот, боже, как это пропускается! Наш вратарь вообще, ну, ну ты как бы вратарь или ты защитник. Ой! Атакуют Гамбургер, мяч наш. Если бы ты б, еще был бы не в офсайде, бы. что мне дала эта атака? Я даже ничего сделать не успел, не понял. Угловой удар, ладно, давайте попробуем тоже подбежать. Ну, как-нибудь, ладно, все понятно. Да, сколько там, 3-0, 4-0 проиграли мы. По итогу 2-0, Дюссельдорф одерживает верх. Мы, походу, спускаемся все ниже и ниже. Следующий матч у нас как бы против Баварии. Ну что, сейчас пойдет жара. Кубок против Баварии. Таких серьезных матчей у нас еще не было. Нойер, Дэвис, Витик, Делейх, Павар, Кимих, Горец, Санэ, Мусиаля, Каман и Мартинес. Походу, Лаутара Мартинес они себе купили. Но ну, надеемся на лучший исход встречи. Хотя бы не проиграть позорно. Так, показывают нам Ноймана, как он разминается. Забил 5 в последних трех матчах. Ну и они еще критикуют, говорят, то, что Нойман как-то показывает слабую игру. Да, как бы, ну, пососите. Как бы, куда-нибудь отдать. Нойман. Ну, Мануэль Нойер не зря на воротах стоит. Ой, как Мусиалу запустили. Мусиаля, удар по воротам. Ух, как повезло, нам по перекладине попал. Побежал здесь Нойман. Обыграть. Обыграл. Обыграл Нойман. Паст-центр. Ну, ну, ну, ну, ну, ну. Куда? Что за ошибка? Мартинес. Ну, Мартинес же забьет. Ой, хорошо. Здесь, если получится отдать, вообще шикарно. Так, у нас куда-то нас камера покинула. Ой, увидели. И пробили. И я думала в сайт. Вот надо было идти до конца. Я думала в сайт. Ладно, наш мяч. Пошла. Пошла Нойман. Нойман. С ударом. Нойман Нойер. 45-я минута. Нойман мог открывать счет. А давайте как-нибудь поступим вот таким вот образом. Разыграем. Давай разыграем. Вот сюда по И ты возвращаешься обратно. И Нойер вот здесь вот шведка. ай ну нет же, ну нет же, ну нет же. Хорошо, выноси просто уже. Мяч будет наш. Мяч будет не наш. Ну как бы мы постарались его сохранить. Ой, Мане. Мане это всегда страшный удар поворотом. воротам. 85-я минута, как обычно в концовке. Мусиала забивает, покидает поле наш футболист. Вообще понятия не имею, кто... Кто нас покинул? Конечно, когда вы пытались доминировать весь матч, и Мусиала оформляет дубль. В принципе, все ясно, за 3 минуты мы пропустили 2. То есть за 85 минут мы играли хорошо, не пропускали, атаковали, старались что-то сделать. И тут резко, за 3 минуты, Мусиала решил такой, а, ну и он нахер. Карлс Рухи, да, Карлс Рухи. Показывают нам, как набивает Феликс Нойман. 8 голов показывают. Лучший бомбардир, между прочим, Бундеслиге 2. Я думал то, что он давно уже упал в этом списке, потому что сколько туров было сыграно, но нет. Все равно остается лучшим бомбардиром наш Нойман. Я надеюсь, мы не обосремся сразу же на первых минутах. Ть. Какой я догадливый. Вообще, в принципе, разные карьеры за тренера мне предлагают сейчас. В частности, последний комментарий – это сделать карьеру за Милан. Но у меня есть довольно, возможно, идея поинтереснее. Нойман. Ой, хорошо. 1-1 Нойман. То есть, либо такая идея, либо идея просто после каждого сезона тратить их. Типа как апгрейд нашего футболиста за достижения какие-то. 2-1 89 девятая минута, заговорили мы, да, тут за прокачку, за все, и сразу же пропустили. Ну и если так попробовать на индивидуальном мастерстве пройти, ага. Индивидуальное мастерство у нас хромает. Давайте тогда посмотрим на сезон, на календарь. Получается, мы сыграли весь октябрь, мы сыграли весь сентябрь практически. Ну, в принципе, нормально, месяц мы за видеоролик прошли. Ну и на этом, в принципе, предлагаю я заканчивать. Что могу сказать? Пишите в комментариях идеи по поводу карьер за тренера, пишите также идеи по поводу очков-навыков, как их тратить после каждого матча, ну, точнее, после каждого уровня. Это довольно, наверное, сильно быстро придем мы к какому-то рейтингу. Будет, наверное, не сильно интересно. Можно в конце каждого сезона тратить или в конце каждого трансферного окна. Ну или в начале, там, то есть зимой и летом тратим, и все шикарно. В общем, пишите, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании, ставьте лайки, комментируйте, на все комментарии я отвечаю, вы это прекрасно знаете, всех лайкаю, всем удачи, всем до скорого.